Приветствуем вас на канале Истина Таро. Сегодня я расскажу вам о заклинании, чтобы любимый человек позвонил, написал вам первым. После прослушивания данного заклинания у одних людей оно срабатывает моментально, и люди отписываются, что их любимый человек сразу же вышел на связь, а другим необходимо было прослушать несколько раз, так как обиды друг на друга были очень сильные. И каждый не хотел идти на примирение. Однако после данного заклинания вы однозначно увидите тот положительный результат, ради которого смотрите это видео. При прослушивании данного заклинания нужно расслабиться, закрыть глаза, представить любимого человека и слушать заклинание, которое я буду произносить. На протяжении всего видео произносите имя человека. Представляйте, как человек находится с вами рядом и держит вас за руки. Прослушивайте данное видео, пока не получите желаемого результата. Итак, усаживайтесь поудобнее, закрывайте глаза. Мы начинаем. Uscvienu, Aquilia non Cascarum est. Rarum est. Con amor. Да будет так.